Всем привет, вы смотрите канал OutProjects. Сегодня я вам докажу, что коронавирус – это пандемия. Начинаем. Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. А что еще распространяется в мировых масштабах? Популярность группы Ронетки. Слово ранетки 7 букв, а если перевернуть и отразить цифру 7, то получим. Иллюминаты. В группе ранетки 4 участницы. Столько же зубов было у горшка из группы Король и Шут. 4 зуба было и у Шуры. Шура равно ранетки. Шуре сейчас 44 года 4 плюс 4 равно 8 А равно плюс 8 часов Это часовой поезд города Ухань Откуда и произошла вспышка коронавируса Вывод Шура замешан в вспышке коронавируса Коронавирус Идем дальше Часовой пояс у Хани плюс 8, а что еще имеет число 8. Правильно. Слово пандемия. В этом слове 8 букв. Доказано. Пандемия равно коронавирус. Подписывайся на канал и пиши в комментах, что еще доказать. Пока, братишки. Подпишись. Подпишись, подпишись. Лайк поставь. Будь котиком Подпишись. Лайк поставь.